Привет, Миша. А то у меня следующий вопрос. Почему большинство россиян рассматривают НАТО как экзистенциальную угрозу для Российской Федерации? И многие либералы, типа Соболевы и Собчак, постоянно говорят о том, что НАТО действительно опасно для РФ. Почему? РФ не может вступить в НАТО. Неужели Россию с либеральной демократией туда не возьмут? Саппорт, фри Хорошо. хэштег. Значит, ну, смотри, думаю, смотри, на этот вопрос можно ответить, на. Смотри, да, я более чем можно ответить, и ответ здесь очень простой: Россия, конечно, очень хотела вступить в НАТО. Угу. Я про это даже попостил, значит, соответствующие... Вот я забыл автора, генерал, который, значит, у нас 90-е годы. Генерал либо... Я забыл, он прям про это писал, да, что больше того. Есть книжка, значит, профессора Лондонской школы экономики про Горбачева. Я, я, ее, я про нее даже статью писал на Бусти. Я забыл, как эта книжка называется. У нее... Фу, забыл, как называется книжка. Ну, сейчас найду, ладно, сейчас быстренько найду. Вот, и он там рассказывает, что вот Ельцин становится, значит, президентом. А... Даже подробности сейчас забыл. Вот это у меня все было расписано, вот вылетело из головы. В общем, короче говоря, прилетает генсек НАТО в Москву. Ельцин говорит, ну вот, наконец-таки, холодная война закончилась, надеюсь, теперь мы с вами вступим на путь вступления России в НАТО. Генсек немножко как бы удивляется и говорит, ну, знаете, эти вопросы как бы они не в таком формате немножко решаются. Вот. Я могу сейчас, если интересно, я могу даже найти как бы подробно вот все это, но просто я про это на Бусте писал, можете тоже поискать. Uh -huh. Вот. Нет, ну, а, ну, а, ну, а просто читателю, зрителю ответить. Смотри, смотри, дальше, дальше, дальше. А, точно так же и там, Владимир Путин, он про это, собственно, и сам говорил, причем он это говорил не только сейчас там в своих интервью, он про это просто говорил открыто там, значит, еще в начале нуля, что Россия хочет вступить в НАТО. А НАТО Россию в свой состав принимать не хочет. Почему? На этот счет можно предложить много ответов. Можно предложить такой, значит, ответ, который понравится нашему современному руководству. Что НАТО — это просто такой инструмент для удержания вот европейских государств в орбите влияния США, и этой самой НАТО очень нужен такой образ врага, в выступает Россия. Это один ответ возможный. Uh -huh. Другой ответ намного проще. Он заключается в том, что Россия просто не соответствует никаким стандартам. А вот там, не знаю, Демократия, защита прав человека и так дальше. А, и поэтому в НАТО она вступить не может. Такой ответ ну, тут в Газы В НАТО-то с вот, теми да. же самыми проблемами, тебе возразят. Ну, Третий ответ, он, как мне кажется, более близок к реальности, потому что для чего Россия может вступить в НАТО? Ну, в общем, у России, как бы, если она вступает в НАТО, есть, в общем, один единственный оппонент, да, гипотетически, это Китай. Воевать с Китаем за Россию, да, поддерживать Россию, значит, в войне с Китаем, странам Запада и Европы совершенно не хочется. Ну, как ты думаешь, сильно ли хотят какие-нибудь... Я не знаю, кто там, голландцы, да, значит, отправлять свои войска куда-нибудь там под Читу, значит, воевать с Китаем, значит, за то, чтобы защитить Россию. Тоже, в общем, довольно понятно. Куда-то под Вильнюс американцы своих военных при этом готовы отправлять. Да, но Вильнюс все-таки, знаешь, опять-таки, да, это не противоречит идее о том, что задача значит, НАТО, она... Поддерж... заключается в поддержании вот, европейских государств о робите влияния Соединенных Штатов Америки. Ответов здесь может быть довольно много, и на самом деле они, в общем, друг другу не обязательно противоречат. А, это... Можно я свой предложу, потому что я, честно Давай. говоря, вообще не согласен а, с не с одним из вариантов, которые ты озвучил. Мне кажется, все гораздо проще, во-первых, а, а, потому что, ступ... потому что в, я сейчас... Перечитаю конкретный вопрос, как звучит. Я неоднократно в своих эфирах говорил, что как раз не вступление России, точнее, не приглашение России в НАТО и не запуск этого процесса по вступлению. Это большая дипломатическая ошибка Соединенных Штатов. Мне Я кажется, согласен полностью, такое, да. Мне кажется, окно возможности такое было. И мы помним первый срок правления Я Путин, согласен. когда он заигрывал с этой идеей. и. Есть ряд причин, почему эта этой возможности исторически не воспользовались. На самом деле фактором является и политическая система Соединенных Штатов. Я имею в виду вот все вот эти выборы, конкурентность, которые во внутренней политике не позволяет делать что-то во внешней политике. И это нельзя. нельзя списывать со счетов. То есть мы привыкли, на самом деле, живя и в России, думать о политических решениях как о воле какого-то, Органа, да, который может доводить свою волю до конца, вот в Соединенных Штатах не всегда правящий орган может доводить свою волю до конца. Мне кажется, это был один из факторов, почему этого не произошло. Ну и второе, это старые какие-то обиды, которые действительно могли копиться. И не нужно забывать, да, что на период нулевых годов в Сенате, в Конгрессе Соединенных Штатов, вообще во власти США все еще были люди, которые жили холодной войной, которые, войной, которые помнили да, холодную войну. И, конечно, это в значительной степени формировало и ту политику, которую они проводили по отношению к России. То есть вот набор этих факторов, мне конечно. кажется, привел к этой, вот, на самом деле, Но просто исторической здесь, ошибке, Который, за которым мы еще будем я И я согласен с тем, что ты сказал, но вот помимо того, что я сказал до этого причины, да, опять-таки можно было, там Россия могла бы вступить, не вступить в НАТО, а заключить какой-нибудь там альянс, например, не знаю, там какое-то более тесное сотрудничество с НАТО, которое не предполагало бы там безусловной защиты территориальной целостности России, то есть там были бы какие-то, конечно, другие варианты. Мне кажется, главная причина здесь вот в чем. Она заключается в том, что встретились два одиночества. С одной стороны, значит, американское руководство, которое очень не любит с кем бы то ни было разговаривать не то, что на равных, а вообще в каком значит, формате, чем в формате «я начальник дурак». Ну, это правда, угу. так, американцы... А с этим я согласен, с этим я не спорю. Да, американцы, очень... Подобное, да, американцы да. очень во внешней политике, очень часто бывают фантастически высокомерные и так дальше. А с другой стороны, одиночество, да, это российская политическая элита, которая до сих пор продолжает хвататься... Вечно уязвленная. Вечно уязвленная. Да, вечно уязвленная, и которая продолжает хвататься за советское наследие и везде требует равноправия. То есть они постоянно говорили американцам, давайте сотрудничать на равных. Американцы им говорили, а вы как бы видите, где мы, где вы. Mm -hmm. как бы все, в чем мы равны, это количество ядерных боеголовок. И то потому, что мы решили, что, значит естественно, если мы там начнем снова холодную войну, мы вас по этому количеству боеголовок там, обводим по там, щелчку пальцев, особенно в 90-е, нулевые годы и так дальше. Mm -hmm. Где вы, а где мы? В, значит Мы с вами будем разговаривать вот как с какой-нибудь, я, я не знаю, с Венгрией какой-нибудь. Довольны тогда там, с Польшей, не знаю. да значит Если вы согласны, вот, да, хорошо. А эти говорят, нет, а давайте мы с вами будем говорить вот наравне, как, не знаю, в 70-е годы, там, Брежнев с Никсоном, вот на таком формате, да, вот как равный. Да, и встретились два одиночества, два упрямства, вот оба, значит, нереалистично оценивающие ситуацию, потому что если почитать, что американцы думали о России там, в условном каком-нибудь там 99-м, 2000 -м году, да, там просто представление о том, что страна просто ее уже не существует, и там, надо только заботиться о том, чтобы эти ядерные боеголовки никто не украл, да? Они уже там просто списали там, со всех счетов, с чего только можно, 98-м, вот, да, то есть, ну, как бы, мы с вами готовы разговаривать только как с А Те говорят, а нет, а давайте вот мы полностью как на равных. Как будто вот, да, давайте закроем глаза и представим, что сейчас на дворе какой-нибудь там, не знаю, 79-й год, да, и мы с вами как бы вот снова как бы на равных. Давайте вот так вот сделаем, такой косплей устроим. Те говорят, идите лес. Вот, ну, и кроме того, есть еще довольно интересная история, я на этот счет читал. Вот ты говоришь менталитет холодной войны. Вот как раз той книжке про Горбачева, название которой я так и забыл, сейчас я ее найду. Вот. Коллапс Развал Советского Союза. Автор Зубок. Он закончил МГУ, потом уехал на Запад. Сейчас работает в Лондской школе экономики. Вот. Он там приводится, значит, с расшифровки переговоров, которые велись в кабинете Джорджа Буша старшего, mm -hmm. когда, собственно, разваливался Советский Союз. И что там, значит, какая история. Горбачев отчаянно просит денег. Говорит, дайте, пожалуйста, денег, ради бога, умоляю вас, дайте хоть денег. У нас денег вообще нифига нету, ни на что нет денег. Ну, вот, и обсуждают, значит, в кабинете министров. Выходит дикчейни и говорит, денег русским ни копейки. Потому что русские, они сейчас вот поиграются в демократию, они вот сейчас покажут, значит, это самое, что они тут якобы это самое, а потом они снова превратятся в империю зла. Потому что русские – это вот экзистенциально такие злые, они иначе, как в империи зла, жить не могут. А деньги давайте лучше полякам дадим. Вот поляки хорошие, давайте полякам давать. Остальные говорят, мол, ну что это за логика такая, что это вообще как, очень странно звучит. Но проблема в том, что те, кто были остальные – они потом, уже в нулевые годы, превратились в пенсионеров. Uh -huh. А значит, Дик Чейни превратился в фактического президента США. При Джорджа Буша-младшем, который, в общем, не отличался особыми способностями. Вот, значит, с Дик Чейни, да, вот будучи вице-президентом, был, ну, в общем, считается, куда влиятельнее, чем формальный президент. Да? И вот он в нулевые годы, в общем, занимался, по крайней мере, внешней политикой США. Да? И человек вот с такими взглядами с русскими, в принципе, бессмысленно пытаться о чем-то договариваться, они все равно вот поиграются сейчас немножко в демократию, скоро снова ставим значит, вот с зверями, значит, варварами дикими, которые значит, ничего с ними разговаривать вообще не нужно. Опять-таки, эти все документы, они просто опубликованы, их в интернете можно найти. Да? Вот, человек вот с таким менталитетом, он в итоге вот фактически руководил американской внешней политикой в нулевые годы. В период, когда было открыто окно возможности, понятно. Я все-таки, да, да. Э, да, я, при том, что роль Дика Чейни, я думаю, недооценивать тоже не стоит, но, э, скажем так, это была не единственная форточка возможности, и, конечно, была бы воля политическая, скажем так, реальная, и не было бы этого ущемленного чувства со стороны России, я думаю, Не, я совершенно что не собираюсь в отношении э, идеализировать, не то что идеализировать, а вообще как-то пытаться оправдывать, э, как бы... То, что делала Россия, Россия в итоге пришла к тому, к чему она пришла, и понятное дело, что если бы внешняя политика была бы несколько более умной, вот, то понятное дело, что все могло быть намного лучше. Ну, вот Я хорошо. хочу просто сделать, один, один акцент хочу сделать, да, вот как вопрос, как раз возвращаясь там, к перезагрузке, кто-то может сказать, что вот была перезагрузка, рука доброй, э, э, рука доброй воли протянута со стороны Соединенных Штатов после всех этих событий в Грузии и так далее, э, хотелось бы, вот важное, важное, Разделение я хотел бы, чтобы люди проводили, что есть символические такие жесты, которые ничего не значат и не, не, не создают никакой почвы для дальнейшего сотрудничества, наоборот, иногда разодоривают тиранов, да, когда а, им кажется, что им все может сойти с рук, а есть некоторое институциональное сотрудничество, которое могло оказаться членство в НАТО, которое, исковывает в... которое с одной стороны дает какие-то реальные гарантии, они являются жестом доброй воли, а с другой стороны сковывает э, э, инст... процедурами поведения стран-союзников, и это создает почву для, э, ну, для нивелирования, во-первых, войны, для избежания войн, во-вторых, для какого-то дальнейшего сближения. Вот очень важно именно это институциональное сближение, а не, скажем так, риторика словесная, которая может быть там даже звучать как жест доброй воли, но по факту он приводит к противоположным результату. Ну и надо понимать, что к 2009 году, конечно, в Москве просто поймали звезду. Настроение изменились, конечно. конечно На Настроение да. изменились, причем они изменились к 2009 году, но это было видно по очень многим. Значит, с по, по очень многим критериям решили, что вот все, мы вернули советское, значит, могущество, все такое, вот. ну, по крайней мере, возвращаем. Но мы можем, да. можем повторить настроение. Экономика боевые. у нас а растет. Тогда же это темпами, Да, и, в общем, там, ну, до, до, до сих пор вот эти, эти, эти разговоры, я про них прочитал кучу статей тоже, но это вот все слухи, разговоры, что в 2008 году был какой-то большой план Uh, у России, Китая, внезапно еще у Японии, и туда пытались еще значит, запихнуть арабские страны Залива и Германию uh, по там, обвалу доллара, вот, распродать массово значит, с гособлигаций США, uh -huh. вот, обвалить доллар и заменить на какую-то другую валютную систему. Вот это, это все разговоры на этот счет вот, по, по поводу этого, якобы даже с... Путин 2000 в 2000 году прилетел с Пекина и обсуждал, ну, когда была Олимпиада, и обсуждал это, значит, с... кто там тогда был? Хузентал, если я правильно помню, да? Или, да, Хузентал, Хузентал. Помню. Вот, якобы они это обсуждали, ну, в общем, вот я про это прочитал кучу всего, но это все остается на уровне каких-то слухов, да, просто, ну, вряд ли это вообще основано просто ни на чем, потому что... Пишут про это много, и пишут про это самое. Да, честно говоря, звучит, звучит как такой. Э, звучит как конспирология, но просто да, в, не Это далеко не только в каких-то, значит, с там, конспирологических сайтах. Про это писали, в общем, вполне серьезные издания, но они тоже как -то писали с кучей оговорок, что мол, мы ничего достоверно не знаем. Вот просто вот есть какие-то такие разговоры на этот счет. Были, видимо, какие-то какие подвижки в эту сторону, они, в общем, ничем не закончились. Вот, но просто, да, надо понимать, что к тому времени, да, в Москве реально считали, что поймали звезду в 2009 2010 году. Вот вспомни, например, там вот этот план перевооружения армии, который, вообще, если бы он был осуществлен, конечно, сделал бы российские сухопутные войска лучше всего оснащенными в мире, буквально. Если посмотреть, какую там планировали линейку техники ввести, то это просто какая-то сказка. В это все в итоге закончилось. Да, ну, если бы там Кармата еще ездил, да, и много. Вот ну, все эти там арматы, бумеранги, курганцы, эти коалиции, там, там столько всего, там ну, автомат, этот самый Ковровский собирается. На там, там просто перечислять, не перечислять. Вот, в итоге все вот это закончилось как бы по поездкам. Мост, мост, мост, мост, мост Хрустальный, да, и... Да, итоге... да, да, да, да. Ну, да, там как понимаешь, в чем дело? Если бы действительно не было бы никаких, никакого блокирования поставок немецких, в первую очередь, технологий, были очень тесные связи с немецкими оборонными компаниями. Черт узнает, вполне себе, может быть, и сделали бы это все. Но когда немцы перестали поставлять это все, то это все закончилось. Ну ладно. Вот, ну, в общем, да, там действительно были... И когда в 2009-2010 году Обама начал предлагать вот эту вот, значит, перезагрузку, вот, в Москве уже были совсем другие настроения по сравнению с 2001 годом. А, кстати, ты знаешь, почему у Путина были хорошие отношения с Бушем? Потому что Буш посмотрел, ну, в душу увидел там человека. А, Может нет, быть. Ну, есть... Нет, ну, там была история, что Путин позвонил первым ему после... Да, позвонить первым, это, конечно, хорошо, да, позвонил первым, все такое. Дело-то в том, что в ночь, значит, с 11 на 12 сентября... К Кабулу прилетели, значит, мне с... про это рассказывали. Документально подтвердить не могу. Хотите, верьте, хотите, нет, вообще не настаиваю. Вот, все. К Кабулу прилетели, значит, наши эти самые К-52 и херанули по этому Стамбу... Кабулу. Mm -hmm. А вот, где сидели, значит, с Талибовым. И об этом потом вот, ну, ночные наши эти самые значит, вертолеты, ну, это то ли ночью, то ли ранним утром. В общем, они прилетели просто с этой 201 военной базы в Таджикистане и mm -hmm. херанули по, значит, Кабулу, как бы показав талибам, что все, вам сейчас будет плохо. И говорят, что когда об этом доложили Бушу, его это сильно порадовало. Говорят. Mm -hmm. Все, дальше. Я слышал более, скажем так, укорененную в фактах историю о том, что просто Путин предложил ему бы использовать собственные базы для войны в Афганистане и в общем, ну, одно это... другому не противоречит. Да, да, не противоречит. разумеется. мне просто кажется, что эта версия больше, чем достаточно, и именно тогда, ну, конечно, было наиболее широко открытое окно возможности наступления России да, в НАТО да. и на, на формирование какого-то союза. Почему этого не произошло? Мы только что с Вато попробовали ответить там с разных позиций.